У меня есть, я думаю, что с десяток знакомых русских, которые обожают Чувашию, или Чувашию, я не знаю даже, как правильно сказать, и Чуваксары, как место, где им очень комфортно. Может быть, они в своем общении окружены исключительно русскими людьми, например, я не вдавалась в такие подробности, либо они общаются с теми там, представителями разных национальностей, с кем им комфортно, вот, может быть, это более обеспеченные люди. Вот, я думаю, что мне здесь очень нравится, правда, Даша. я бы вот никогда не хотела отсюда уезжать. Может быть, я бы хотела жить за границей какое-то время, года, ну полгода, может быть, несколько месяцев, Но я бы всегда хотела возвращаться сюда.